масте, дорогие мои, здесь считаю карта Тарас, любовь для тебя, тема сегодня, сегодняшнего расклада общего, что между нами, мысли и чувства. Перед вами будет 4 варианта, выбирайте один из них. Первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто у нас выбрал первый вариант? Ну, давайте посмотрим, что между вами, мысли и чувства. Что между вами? Здесь бы я бы сказала смерть, девяточка мечей, мака, сила и шестерочка мечей. Ну, дорогие мои, здесь именно конкретики, что-то из разряда женатые, пара, непонятно отношения, здесь не особо показано. Да, наличие старших аркан может говорить о некотором другу-другу притязании, что люди, возможно, даже ранее были там знакомы, либо общались, но здесь ощущение напряжения, некоторого также разочарования, я не исключаю, что здесь присутствует между людьми. Между людьми также здесь присутствует кто-то кого-то, ну, не нагибает, ну, хотелось бы как-то, возможно, даже подавить кого-то из партнеров, либо обои, обои оба, Либо оба хотели как-то друг К друг другу Выделываться Либо кто-то хотел быть Первее, кто-то мудрее Кто-то хитрее Здесь ощущение полнейшего напряжения Между людьми Это может даже быть и сексуальное Напряжение В некотором таком физическом Народе Это может быть напряжение То, что какие-то страхи по отношению К партнеру и партнер по отношению к вам но это мы сейчас еще и выясним поэтому дорогие мои здесь напряжение вне зависимости от того в каких вы отношениях находитесь с этим человеком это может быть реальное общение это может быть реально что очень сильно переживает человек за общение между э, э, вами и что вы можете переживать здесь как-то я бы сказала больше обоюдненькое переживание Судя и смотря на дальнейшее сочетание карт. Поэтому, дорогие мои, здесь напряжение, сложности, непонятности в отношениях. Кто-то хочет кого-то подавить кто-то сильнее возможно оба сильные но как-то очень и две бури вдруг это вот знаете это фильм Ханкок, когда там мужчина женщины да там оба бога и при этом дрались да вот примерно то же самое поэтому дорогие мои здесь на напряжение и причем оно не отпускает причем здесь оно очень даже не отпускает Возможно, люди не слышат друг друга, я не исключаю. Кто-то идет по разную сторону баррикад, кто-то идет, возможно, по разной стороне жизни, но здесь напряжение и сложности между людьми. Разочарования тоже могут происходить все-таки по пятерке чаш. Но все-таки здесь и по пажу жезлов здесь может проигрываться, что между людьми.. Нет определенных целей по жизни именно сообща и вместе. В данный момент времени у кого-то кто-то здесь не особо думает о будущем. Либо не задумывается. Подвержены люди страстям. Я не исключаю, что здесь и оба могут быть подвержены страстям. Поэтому, дорогие мои, давайте далее. Мысли. Мысли у нас. Восьмерка чаш, двойка жезлов, девятка жезлов, король мечей. Тка, король, король мечей и туз мечей, дорогие мои. Для себя здесь человек загаданный очень сильно что-то решает. Что вот решает, решает возможно, какие-то планы у человека присутствуют на его жизнь от вас, либо на вашу совместную жизнь, если вы вместе. Но здесь присутствуют некоторые планы. Человек не особо здесь рад в принципе, какому-то определенному виду событий, то, что происходит. Человек немного напряжен, даже очень сильно напрягает, я так понимаю, свою мозговую деятельность. Но человек, я бы хотела бы сказать, что что-то на пороге каких-то определенных для себя решений. Решит ли он что-то, либо нет, я не, я не уверена здесь немного по двойке жезлов. Но на пороге определенных решений в жизни. Вот. потому что не нравится что-то человеку, человек напряжен, человеку не особо приятненько то, что происходит сейчас. Может быть, человек устал, человек может устать от всяких взрывов, от разговоров, от упреков, от сложностей. Может это не касаемо также вас, а касаемо определенно именно обстоятельств жизненных. Это также здесь может играть, поэтому, пожалуйста, то прислушайтесь, потому что это не всегда касаемо здесь людей. То есть вы можете загадать да человека, вы с ним можете ругаться да, но э, вы как подоплека. Но причина это может обстоятельства в жизни человека. Пожалуйста, это для некоторых тоже. Я бы хотела бы сказать такая важная информация. А почему? Все-таки потому что у нас в чувствах-то они приятненькие, в чувствах-то они тепленькие. В чувствах у нас Паш Жезлов, Паш Чаш, звезда, король Жезлов, справедливости и туз Жезлов. Здесь желание присутствует, очарование присутствует, вдохновение, вдохновение присутствует. По, по чувствам, я бы сказала, здесь ощущение благоприятные и хорошее, уравновешенное. То есть здесь у нас проблема в некоторых обстоятельствах и в мыслительной деятельности. Возможно, люди не особо ладят друг с другом, но это не влияет на чувство человека. Вот именно такая позиция здесь у нас отыгрывается. То есть если вы поругались, это не значит, что он вас не любит. Нет, это не на самом деле не так. Вы можете поругаться, но человека вы можете очень сильно вдохновлять, воодушевлять и возбуждать. Здесь проблема а, может кроиться в том, а, в обстоятельств а, вокруг человека, что человек растор, расстроен, подавлен и немного не хватает сил. Вот. Но а, сказывается ли... из Здра... Здравствуй, сосед, сверху. Здравствуй, опять а, ремонт. Но ска... вы как можете подбавлять искру в этот... Пепел, огонь <связь> любви его э ко всяким притязаниям и обстоятельствам, которые его расстраивают. Либо все таки вы можете быть просто под оплекой. Поэтому, дорогие мои, здесь я бы сказала, в чувствах-то все нормально. Здесь есть ощущение, вот, даже по справедливости, ощущение... А ну, Агась. Вдохновение, желание и чувств. Так, даже мне тут такое, такая интересная. Но здесь я бы сказала также, что в зависимости от того, в каких вы отношениях. То есть что между вами? Непонятные отношения, либо отношения, которые имеют брачный характер, это, пожалуйста, тоже имейте в виду, у вас тут по справедливости каждому по паре, <с> каждому по, соответственно, по предсказанию, да, здесь. Поэтому, дорогие мои, здесь я бы не сказала, что здесь касается вас что-то прям все не любит. нет, здесь есть, присутствует и чувства, и любовь, но при этом... Желание, но при этом человеку не нравятся внешние обстоятельства, потому что здесь забитость, зажатость, неопределенность. Но и здесь, и между... Что между вами? Между вами также ощущение напряженности, сложности, что не добавляет в теплоту э, общения и теплоту какого-то ощущения по отношению к вам у человека. Это не добавляет. Но это не значит, что здесь человек может не любить все дела. То есть вот здесь вот как-то я бы сказала больше такой момент. Поэтому вот, короче, как-то так. Сигнификатор мужчины. Ну Давайте сигнификатор. Хорошо, сигнификатор мужчины здесь радостной чувственный, харизматичной теплый который умеет дарить любовь, любвеобильный, но и при этом может также сохранять некую холодную дистанцию. Я не исключаю. Ну, в зависимости от того, как вы близко к нему расположены, в каких вы также отношениях. Также мужчины здесь могут ну, подвергаться каким-либо зависимостям жизни, возможно, иметь какую-то свою определенную страсть. Вот здесь я бы сказала страсть, но это страсть из детства либо с его молодости то есть у него здесь какая-то определенная стра страсть есть вот здесь я бы не сказала как дьявол все-таки зависимость вот, вот здесь бы я бы немного ее утрировала как некоторая страсть как некоторая страстность то есть у человека может быть хобби либо как какая-то такие вещи ингредиенты, которые от, от этого отказаться очень сложно то есть такой человек движимый, но больше своими чувствами, ощущениями. Очень сильно харизматичный, интересный и а, хороший психолог. И я я не исключаю, что хороший слушатель. Тёпленький человек. Вот так. А, некая холодность, нет. Здесь бы я бы сказала, что справедливость не холодно, здесь больше определяет. Смотри, здесь у нас паш-чаш туз жезлов, с королем жезлов, да, вот как-то несочетаемо, вроде как бы справедливость, это здесь справедливость может присутствовать в ощущениях уважения к человеку, но... Так как расклад общий, и тут разная какофония всяких ингредиентов и непонятное отношения. Непонятно для кого, да, непонятно отношения. То есть, кто здесь друг к другу. Я бы здесь сказала именно справедливость как намек на то, что: А пожалуйста, если вы вместе и если человек засыпает и просыпается с вами рядом, значит, он не просто так. Значит, для него вы определенное место в жизни справедливо занимаете. То есть, если вы пара, то здесь, значит, да, здесь присутствует ощущение любви, ощущение страстей к вам. Но если вы не пара, пожалуйста, тоже адекватно оцениваем свою там значимость для человека. Возможно, здесь не, не такая она и большая, но просто человек в каком-то негативе. То есть здесь просто, здесь нач... и при этом у нас карты начал. И туз жезлов, и жезлов, но здесь король жезлов и пощаж вот здесь какая-то такая страстность есть то есть чувства в любом случае есть но насколько они сильные здесь справедливость указывает на то пожалуйста рассмотрите свои именно отношения в данный момент но если вы с человеком не рядом в разных отношениях и тому подобное но ну, значит просто адекватнее просто к этому подходим да? а то бывает у нас что ой любит все до да безумия а чужой он не со мной то то есть, и, и, и вот какие-то такие вопросы у нас происходят. И вот к чему именно справедливость здесь, и как начало, то есть, это может быть и начало именно отношений, то, что он взбудоражен, он влюблён по справедливости он с вами встречается, у вас все хорошо вроде как, да, но ну, просто определенное напряжение в жизни происходит, ты человека, и вы там добавляете масло в огонь, вот такое может происходить. Либо вы занимаете, как жена, уже там 5-10 лет вместе, а что-то вы что делаетесь, вы что-то вы делаетесь, вам, возможно, что-то не нравится, ему что-то не нравится. Здесь вот хам-хам, адекватное друг друга лям-занье, но при этом здесь не... не не говорится, что чувств нету, наоборот, он взбудоражен. То есть вот здесь, соответственно, то есть вот такой момент. Я вот к чему. Поэтому спасибо. Поэтому давайте, э, спасибо вам то, что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал второй вариант. Ну давайте посмотрим, что между нами мысли и чувства. Значит, семерка жезлов, звезда, четверка мечей, четверка жезлов, э, смертушка дополнила. Э, миру. Дорогие мои, здесь может реально проигрываться у кого-то, что это было, какие были какие-то отношения. У кого-то были, у кого-то сейчас, у кого-то стабильно сейчас происходит. Но знаешь, ощущение такое, что люди не променяли бы то, что происходит сейчас, на что-то другое. Вот именно здесь такие отношения. То есть это может быть отношение, которое в доску до конца и не хочу ничего менять, я с ней в отношениях, я с ней в браке, я с ней в чувствах, не хочу ничего менять, а, либо ну и соответственно, но здесь что-то было сказанное, прям сразу говорю, что-то было высказанное, либо недавно, либо давно Причем только о своих каких-то мечтах и целях Приняла ли вторая половинка Либо загаданный человек Это большой интересный вопрос Поэтому здесь что-то неизменное Между людьми Это возможно как и прошлые отношения Либо то, что происходит сейчас Но люди бы не поменяли На что-то другое Как бы комфортно, некомфортно Но до конца Здесь, бы, здесь до конца Поэтому, дорогие мои, как-то как вот в некоторой такой стагнации отношения, либо они уже когда-то были какой-то отрезок времени, да, что человек уже там вспоминает, вы вспоминаете, но при этом были высказаны какие-то палки, были побиты здесь люди, так понимаю, да, высказаны какие-то свои фантазии, нравы когда-то и сейчас стабильно, либо стабильном месте, либо стабильно в вот это я бы хотела бы сказать. Либо стабильно, но на расстоянии. Но при этом люди не меняют здесь ничего, потому что и так, и так пойдет. И так хорошо, и так нормально. Поэтому, соответственно, осмотрим далее. Значит, у нас мысли. Мысли у человека как в попу ужалены, потому что девятка мечей, девятка жезлов, рыцарь жезлов, иерофант и с, э, башня. Здесь происходит какой-то переворот сознания, переворот вообще всего на свете. Человек может находить для себя определенный выход. Человек-боец, человек-борец, и это видно. В попу немного ужалены своими амбициями. То, что я хочу, в на выход. Я хочу что-то для себя найти. Вот именно как находящая мышка выход из лабиринта. Но здесь есть потенциал, здесь есть желание сделать так, как я хочу, сделать то, что я хочу. Давайте, дорогие мои, если это прошлое отношение, то, соответственно, возможно, сейчас некоторый период, который... Да, прошлые отношения. Некоторый период, который сейчас просто у человека происходит в данный конкретный момент. Это может указывать на это. Момент, если все-таки так же бывшие что это может именно выйти что человек да понимает что между вами все разрушено что между вами все кончено и нет пути особо назад хотя возможно немного взглянуть а как бы было бы интересно другой момент если все-таки люди здесь вместе и в доску то человек поверьте не очень сейчас в данный момент хорошо что при этом испытывается очень сильно не, не особо приятный дискомфорт в головной части этого человека. Возможно, присутствуют страхи, возможно, присутствуют какие-то сомнения и разрушение каких-либо определенных сейчас стереотипов. То есть человек ну, немного в кризисе, но и при этом в казусе каком-то. Именно в мыслях, именно в том, что о чем думает человек. Поэтому немного вот какой-то такой. Такие у нас мысли. Чувства. А, чувство, вот насколько человек, еще раз, здесь опять справедливость упала Насколько человек делает какие-то шаги к вам, настолько он и чувствует, дорогие мои То есть вы можете нравиться человеку, если к вам а, какие-то, какие-нибудь шаги идут Вы можете также здесь воодушевлять человека, вот здесь вы можете воодушевлять, что-то дарить и при этом а, вы человеку очень сильно не можете быть не безразличны. Либо, если вы бывшие, да там бывшие прошлое отношения, вы можете просто нравиться человеку, но ничего пока что более тогда. Поэтому вот здесь прям сразу какие-то такие постаси, то есть какие э, к вам шаги делает какие цели направленные, пожалуйста, от них больше и опирайтесь. То есть здесь э, думать одно, да, действовать иначе, либо как-то чувствовать иначе, здесь человек не особо-таки в состоянии. То есть если человек присутствует в вашей жизни, это не просто так, вы для человека много значите, как бы ни было горько, как бы ни было тяжело в данный момент, потому что человек у вас понимающий, я так понимаю, понимаю понимаю масло масляное но все же если вы с человеком давно не общаетесь вы можете просто быть симпатичны я не исключаю здесь именно симпатичны но ну, на этом тогда все не могу сказать что вы там любовь морковь все до да грубо все там все дела то есть насколько вы взаимодействуете с друг с другом на именно на бытовом уровне это очень важно если кто-то что-то дает здесь, кто-то что-то принимает, кто-то что-то ищет да, в отношениях, значит, вы не пустой звук. Если, соответственно, никаких намеков на какие-либо отношения, никаких звонков, ну, дорогие мои, вы можете просто нравиться человеку, я вообще не исключаю. Но на этом пока что все сегодня. Поэтому, дорогие мои, как-то так. Спасибо вам, что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал третий вариант? Что между вами? Мысли и чувства. Ну, давайте. У нас, значит, дьявол, шестерка, чаш, звезда, маг, паш, мечи. Это те люди, которые могут довер... не доверять друг другу. Это те люди, которые из головы ну хрен выкинешь. То есть вы либо сильно не можете друг без друга, либо через какое-то время вы напоминаете друг другу, либо вас что-то связывает. Вас могут быть связывать дети, вас могут связывать обстоятельства, вы сами в конечном итоге что-то здесь связывает жене человека, либо они сами связывают себя с этим человеком, вы, то есть, либо этот человек, которого загадали. Ну, соответственно, здесь такая связка-вязка, которая, но ну, особо мы не доверяем друг другу, но мы как-то отказаться мы не можем, мы связаны чем-либо детьми, обстоятельствами, прошлым, нашими желаниями, либо нашим даже недоверием, то есть здесь вот те люди, которые которые как жвачка друг от друга не могут немного отлепиться. Поэтому вы у меня жвачка орбита, он диро. Поэтому, дорогие мои, если вы в браке, логично, да, там вас связывают, и все под завязку и мы вместе у нас есть определенное. Здесь может все-таки дьявол как проигрывать определенное, ведь страсти, да. Ну, так, такая хрень, страсть всякая. Поэтому, ладно. Здесь могут быть, связывать дети, обстоятельства. Возможно, ощущение немного недоверия. Кто-то друг на друга немножечко так властвует здесь. Здесь властители мира. Кто-то в паре присутствует. Либо, да, тошные. Кто-то друг другу может надоедать немножечко. Поэтому, дорогие мои, но... М -м, еще бы я хотела бы добавить. Еще дополнительно там вылетело, выпало и тому подобное. А с помощью этого человека... Этот человек... Либо вы в жизни этого человека вот, привнести, привнесли э, новое счастье. Либо в виде детей, либо в виде э, понимания жизни, переоценка ценностей. Тут люди, которые очень сыграли некоторую свою значимую роль в вашей жизни либо именно вы сыграли значимую роль в жизни человека, возможно также это все обоюдно, поэтому вот здесь очень сильно. Это тот партнер, которого, которого хрен забудешь. Это может быть, кстати, первая любовь. Это может быть тот человек который иногда то пару вспоминается все дела возможно это тот человек который просто с вами рядом но от которого отвязаться ну совсем не хочется потому что ну мы в завязке с ним очень даже сильно возможно даже немного в негативе поэтому дорогие мои вот как-то это тот человек от которого сложно избавиться либо в мыслях либо в ощущениях либо вообще не хочется а потому что всем в принципе устраивает поэтому давайте далее здесь очень сильная завязка Людей между, и между людьми. Но эта завязка принесла какое-то счастье в мир. Возможно, из какого-то состояния вырвался человек не очень... Вроде все нормально, но не очень было в жизни. Счастливый и хорошо. А этот человек осчастливил этих людей, как бы сейчас, возможно, глупо не звучало. Но осчастливил своим появлением и именно, что человек вошел в жизнь и все как бы началось с чистого листа. Поэтому давайте дальше. Мысли загадного человека. Но ну, здесь у нас умеренность, девятка мечей, семерочка. Но сейчас именно заботит, что происходит в данный момент при конкретных обстоятельствах. То есть, если между вами определенные дети, то, возможно, человек заботится о детях. И именно это его интересует. Если между вами брак, то человек, и если между вами какие-то не особо стабильные отношения, то человека это также может заботить. Но здесь именно заботятся что-то человека либо это связано с вами, если вы связаны очень сильно сейчас в данный момент либо это связано чисто с ним, чисто с его идеями, с его желаниями, с его определенным каким-то результатом жизни и движением это может быть связано с его какой-то возможно новой работой если он далеко, допустим, от вас. Это может быть касаться его детей, если у него есть дети. Это может касаться больших его амбиций. Поэтому, дорогие мои, здесь в зависимости от того, конечно же, насколько вы близки с этим человеком, если сильно-сильно под завязку, здесь может касаться, что человек ну, не обременен, а очень сильно много думает о том, что будет происходить дальше. Поэтому, если, соответственно, вы ничем, не заняты э, друг другом да, в данный момент конкретно, то здесь больше присутствуют чувства сильные свои амбиции, свои желания и как же их выполнить. Потому что как-то человек очень сильно обременяется в голове об э Хотя желания дофига, и больше у него присутствует куда-либо что-то сделать правильное для себя, какие-то правильные поступки, те поступки, которые я привык и тому подобное. И это вот какое-то как ощущение одержимости, возможно, в этом плане у человека может присутствовать. Далее у нас в чувствах, у нас в чувствах сложненько, сложненько, но не исключая, что здесь а, просто ощущение сложности, непонимания. Разочарования здесь могут присутствовать и могут немного заглушать все остальное. Я, если вы вместе, я не исключаю, что человек вам испытывает определенный вид симпатии и нужды. По отношению к вам роста в отношениях в чувствах я не исключаю но это такая вот такая ничтожная такая сочетание карт что я думаю что здесь просто немного охлаждения немного сложностей если между вами никаких нету связей да я не думаю что а, человек открыт для вас вот, если вы близкие очень сильно, то человеку сложно, он не ощущает какое-то понимание и поддержки с, вас, с вашей стороны, и ему тяжело и тяжело нести груз ответственности одному, что в принципе превуалирует над всякими хорошими ощущениями по отношению к вам. Поэтому что-то неразрешимое и гложет человека прям вообще изнутри. Я не исключаю в этом моменте чувств к вам, если вы вместе, но здесь пока что немножко не особо приятненько в чувствах, потому что, потому что тяжко, потому что непонимание, какие-то сложности в жизни человека присутствуют. Как-то глухо в ощущениях, возможно, просто именно в данный момент времени, либо из-за определенных обстоятельств, которые заботят, как я и сказала, человека в мыслях, вот, Возможно, есть какое-то ощущение ограниченности и сложности в жизни, что перекрывает все благое по отношению к вам. Вот я бы сказала больше именно в таком формате. Вот. Его действия на ближайшие две недели. У нас спонсор спросил. Ну, давайте. Давайте. Можно его действия в ближайшие две недели. Этого человека к вам, хорошо Шестерка Пентакли Ну, ну, ну что заслужили Что заслужили Что заслужили Да, дорогие мои Здесь каждой твари по паре если у человека есть притязание к вам и есть какое-то понимание, то действия, скорее всего, будут определенные, связаны с его мечтами, желаниями что-то сделать. Но если вас здесь, я еще раз сказала, ничего не связывает, у вас нет взаимообмена, я бы сказала, что здесь может просто отыгрываться, что какие-то ваши желания может не особо быть реальными. По отношению к этому человеку. Поэтому здесь либо о нереальности что-то может поделиться человек, либо что-то рассказать. Как-то, возможно, даже вас утишить, если вам грустно. То есть человек может это сделать. Если вы здесь, соответственно, у вас здесь равный взаимообмен. Это очень важное условие. Вот. Да. если если ничего нету то не исключаю что возможно человек не с вами либо с кем-то другим сейчас поэтому дорогие мои я бы сказала больше так вот возможно чем-то поделиться чем-то тем что вот знаешь наболела своими мечтами своими желаниями чтобы вы разделили определенный момент его восприятия в жизни если вас ничего не связывает, я не исключаю, что, возможно, люди, вы... Возможно, есть какие-то важные люди, которые как раз-таки это может высказать этот человек. Кому может высказать этот человек? Поэтому я бы сказала больше как-то так. Спасибо, что вы загадали этот вариант. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал четвертый вариант? Ну, давайте посмотрим, что между вами мысли и чувства. У нас, соответственно, здесь иерофант, восьмерка мечей, шестерка мечей, дьявол и четверочка жезлов. Дорогие мои, здесь может несколько вариантов развития событий проигрываться. Первый вариант здесь люди, именно которые в браке. Возможно, у них сейчас союз брачный, все дела, есть какие-то определенные виды ограничений, каких-то обстоятельств, которые их немного сковывают, стягивают и делают их союзу неприятными. Здесь могут быть и квадраты, то есть здесь могут загадывать любовников, любовниц, то есть вы там любовник, да, вы любовница, но вы при этом при семье, да, ну и он там любовник ваш, но он тоже при семье. То есть здесь могут бы и загадывать именно определенные любовники, которые как раз таки могут быть с друг дружкой, но и при этом и в самой паре. То есть вы можете одновременно быть с этим человеком, и там в семье, да. Здесь и квадраты. Я не исключаю здесь треугольники, но треугольники это вот, вот здесь, вот как ни странно, маловероятно. Здесь как вот ощущение квадрата. То есть кто-то в две пары, кто-то друг с другом вместе там что-то делает, но непонятно, как это что-то делается. Да? Далее. Это может быть свободные люди, но... Здесь какие-то традиционные меры, традиционные в голове, определенные, сформированный взгляд. То есть я хочу быть свободной. Я не хочу быть независимым. Между нами определенные отношения, но которые не переходят на какую-то другую грань, потому что мне это не нужно. Здесь именно обстоятельства, если два свободных человека. Как вариант, да, один может быть не свободно, Я не исключаю, но здесь ограничащие Обстоятельства в голове Человеческой, что я в принципе Там брак это, либо семья Это ограничивает меня эм, Я не хочу туда То есть здесь наоборот я не хочу Я стремлюсь оттуда по шестерке мечей Зачем оно мне надо, дьявол как раз таки Четверка жезлов, вот для нас брак это не надо, не нужно, мы и так, в принципе, хорошо ладим. Возможно, просто в каких-то... Но здесь именно, смотрите, здесь именно то, что приверженец какого-то, ну, каких-то вот взглядов. Если Есть приверженец либо дво вдвоем либо поодиночке здесь что-то вот именно какое-то какая-то своя личная вера во что-то я свободная и независимая мне не надо там да что-то либо наоборот мне и так с ним хорошо я в принципе нормально с ним встречаюсь и нам замечательно нам не нужно что-то не нужно что-то определенное. то есть здесь вот какой- то возможно просто взгляд человеческий на отношения да мы живем 20 лет но мы не расписаны нам это не надо здесь может и в таком контексте проигрываться потому что здесь что-то в голове что-то что-то вот в темяше какое то определенное а в голову что может как-то от каких-то ограничений люди здесь бегут так скажем вот им это не надо они может быть не видят в этом какого-то привилегии либо где-то без разницы то есть здесь вот так Давайте посмотрим, что в мысли и в чувствах у нас к вам. Соответственно, мысли у нас Паш Мечей, Десяточка Мечей, Король Чаш и Звезда с тузом Жезл. Здесь, ну, в мыслях я бы сказала, что человека здесь вообще в корень не слышат, не понимают. Это человека вообще огорчает. Вы, возможно, подозреваете человека, либо человек подозревает вас. Здесь все подозрительные такие, интересные. Но при этом здесь что-то... Не особо приятное случилось из жизни человека. Я не исключаю каких-то ваших, вот здесь вот, кто загадывает. Я не исключаю ваших слов, которые ранят человека и человек глубоко переживает это все, если что. Я буду ругаться на четвертый вариант постоянно, наверное, да? раз. Поэтому в четвертый вариант вы, конечно, умнички, молодцы, но человек как-то очень больно все воспринимает для себя и буквально. Поэтому, если что, человек может вам не доверять человека, вы можете не слышать его идеи, его желания, его мечты, его цели. Вы можете не видеть, что это ранее человека. Поэтому, возможно, человек сам себе ранит, да, выдумал сам себе, да. Ну, здесь я не исключаю этого момента, но нету дыма без огня и, пожалуйста, да, человека что-то очень сильно расстраивает и прям бьет в спину, так скажем. Не очень приятные обстоятельства, возможно, неприятные слова, которые вы можете сказать человеку, либо сказали совсем недавно. Вот, поэтому, дорогие мои но вне зависимости да, от вот, таких интересных мыслей, чувство здесь семерка жезлов, умеренность, колесница, э, король жезлов и десяточка пентаклей. Дорогие мои, здесь чувства присутствуют: чувство спокойное, умеренный, либо человек уже как бы привык к вам. Я не исключаю чувство симпатии, любви в этом плане и тому подобное. Э, либо человеку вы стали очень сильно родным. Человеком, что в принципе просто вас осознает, что ага, она со мной, значит, все хорошо, все нормально. То есть, здесь я бы сказала: чувства могут присутствовать, но чувства стабильные. Если между вами, да, ну я бы здесь не сказала, что между людьми ничего нету, здесь что-то происходит, но что-то очень тика непонятное, да. Здесь чувство стабильности, чувство жарки, пылки, возможно, определенный вид страсти здесь может присутствовать также чувство по семерке жезлов, здесь человек может как-то огораживаться, либо как-то вот быть против вас, немножечко это тоже, то есть человеку может быть обидно немного, не особо приятно то, как вы там о нем отзываете, что вы ему говорите, то есть немного вы больно можете делать, даже очень сильно, но при этом человек вот не особо теряет тут веры и надежды и любви ко всему и вся, и я не исключаю и ваш какой-то ну здесь стабильное чувство. Стабильные в любом плане. Если вы не вместе с этим человеком, я бы не сказала, что здесь какие-то бывшие, правда. Вот вы просите, это вариант больше для тех, кто сейчас в отношениях, каких бы ни было, да, каких я описала выше. То есть здесь я, я не вижу бывшие Я здесь вижу стабильность, стабильное ощущение, стабильно определенную страстность. Страстность. Вот я бы сказала в таком контексте по отношению к вам. Вот. Но здесь есть как-то не особо приятно, да, что что-то там ну, знаешь, как кошка, вот, знаешь, иногда вот скребется там, когда вот э -э, вы кушаете мороженка, плачете, кушаете мороженка, либо что-то еще грустите. Вот так же вот кошечка скребется у этого человека такая маленькая, противная, непонятная. Поэтому, дорогие мои, вот ну, это не исключает какой-то симпатии по отношению к вам. Причем очень даже стабильной симпатии. даже, возможно, не отвяжетесь вы никогда от этого человека. По такой стабильной симпатии. Поэтому, возможно, воспринимают уже как своего человека. Своя, своя в доску, знаешь. Вот то же самое. Поэтому спасибо вам, что вы загадали этот вариант. Спасибо большое людям, человекам, которые поучаствовали в разработке у нас темы. Потому что если вы приходите на стрим, разрабатываем темы и смотрим. Соответственно, спасибо большое нашим любимым спонсорам, которые спонсируют канал Новым и Старым. Все дела. И поэтому желаю вам всего самого наилучшего. Ваши читающие трассы. Любовь для тебя. Пока-пока.